Я хочу вам рассказать один сюжет, который называется «Линейка Штейнера». Сюжет этот мне подарен семьей Масловых, Евгений Маслов и его сын из Челябинска. И линейка тоже подарена ими. Это линейка для нахождения точки Штейнера в треугольнике. Вот. И вот я хочу вот Сергею Маркелову, который мой друг, и вот он на канале. Серега, привет! Вот. Я хочу рассказать Сергею, потому что он любит такие вещи, вот, вот смотри, Серега, допустим, тебе нарисован треугольник какой-нибудь, и ты хочешь в нем найти точку Штейнера. А что такое точка Штейнера? Точка Штейнера это точка, э, от которой суммарное расстояние до всех трех вершин самая маленькая. Вот, такая задача, ее сформулировал э, фирма, а решил евангелиста Таричелли. И что же решил Таричелли? Знаешь ответ? Ну, я слышал, что эта точка даже и называется не точкой Штейнера, а точкой Тричелли. Но, может быть, кто-то и точкой Штейнера. Точка Фермата ричелли она же там, задача Штейнера потом стала. Э, просто у нее продолжение э, как бы продолжение есть в виде соединить минимальной системой дорог или чтобы точку одну выбрать. Вот та, которая минимальная система дорог, она называлась задача Штейнера. А там, где точку выбрать, это задача поиска медианы, исходная задача Фермата ричелли Но для треугольника... Для треугольника они еще совпадают. Для квадрата уже нет. Для треугольника они не всегда совпадают, будем точним. Ты хочешь сказать, что для тупоугольного они не будут совпадать? Совершенно верно. Для тупоугольного внутри треугольника не существует точки, ну да, из ну которой каждый тоже будет такая тогда. То есть для треугольника все-таки ответы совпадают к обоим, независимо от того, какой он. Ну, тогда, смотря, что ты считаешь, если ты считаешь, что то, что находится вот этой замечательной линейкой... Нет, нет, нет, линейка внутри... это другое, да, линейка хорошо, используется правильно. только для нахождения точки Штейнера в таком человеческом треугольном треугольном, да. хорошо. Не остроугольном, а не очень тупоугольном. Не очень тупоугольным, каждый угол меньше 120 да. градусов. Отлично. Итак, как это работает, как говорят современные молодежь? Представляю сюда и аккуратно э, выбираю вот так, чтобы у меня каждая вершина... Попала на линию, вот, а линейка уже так сделана, что у нее по 120 градусов. Ну здесь видно, что тоже попадает. Вот, так что вот я, вот у меня одна линия, ой, съехала. Вот другая линия, и вот третья тоже смотрит, куда надо. Следственно, вот эта вот точка, которую я отметил, вот она. Она и есть, точка Штейнера этого треугольника. Раз и нашли, да, всего. Вот, а теперь я хочу тебе ее преподнести, потому что я с ней уже поигрался целый год. И так как она в вот, единственном экземпляре пока есть, а ты большой фанат таких вещей, головоломок всяких и прочих приспособлений, то я прямо в кадре вот ее тебе спасибо, передариваю. Спасибо. Я думаю, что семейство Масловых не обидится, потому что я в ней наигрался, теперь время Сергею поиграть. Спасибо.